Ну сегодня жара неимоверная. спека еще магнитные бури. Вот. Я уже, когда пакет лопается, здесь бывает, начинают вылазить грибы непрошенные. Я вот тогда перетариваю такой больший блок. Это я, конечно, большой сделал. Это не совсем. Тут вариант субстрата, который я использую объем оптимально это все таки это вот этот вот этот объемчик самый оптимальный он хорошо дышит пленка пропускает сама мицелий. когда он стоит насквозь прорастает перерастает прям к поверхности ну, если не жарко Даже жарко он просто терпит это, бедняга Часть блоков я, конечно, спрятал на проращивание. Ну, покажу еще субстрат. Покажу субстрат. Я немножко оставил, вешанку для себя сажу. Вот этот субстрат. Рабочий вариант. То есть я его ставлю. Приятный запах. Держит очень долго селективность как можно сказать в общем никаких патогенных не возникает и самое главное не то что э, все прячутся от того что э, сверху упадет главное не это не то что споры залетят а главное то что в нем находится потому что он пористый и спор там в миллионы раз больше чем то что летает в этом случае эти споры готовы к тому, чтобы в любой момент нужный прорастил уже. А те еще должны пройти путь определенный. В общем, если есть условия для роста плесень, то, конечно, они будут прорастать. И те, которые упали, и те, которые здесь. Но я пришел к выводу, то, что находится здесь, в субстрате, это намного больше имеет влияние на дальнейшую судьбу блока чем то, что попало. И поэтому не вижу смысла маски одевать сюда. Есть смысл готовить субстрат в зад... ну, в общем, пришло время. Я уже посадил не одну сотню блоков. А, вот это блоки, которые я осудил где-то два около двух месяцев назад. Да, уже два месяца. А, как они чувствуют себя? Скажем, вот вешенка. Параллельно, так для себя я сидел, вот на ней тот же субстрат, она подсохла, ну, стояла вместе с, с ним Вот что творится с вешенкой. Собирал я с нее грибы не один раз. Это вот мухи ее кушают, все как положено. Шиитаки несколько отличаются от этого. Никаких, это у меня тут чтобы мухи не лезли в свое время, когда они могут повредить сказать, блок. Ну, посмотрим. Дальше. Никаких мух, ничего нету этот попкорн или при зачатки грибов так сказать они как бы внутри блока закладываются как почки и ждут своего участок для плодоношения дешенька как только похвадала выстреливает вот, смотрите она страдает от этой жары шии так и держит это блок Немножко раньше был посажен, он уже конкретно оброс кожи. как видите, такой вот на водой конкретная напичка, как арбуз. Никакой защиты нету, видите, пленка дышит, и тем не менее сохраняется влага. Блоки. хочу показать разного возраста блоки вот около месяца блок я его не могу еще открыть потому что вот он еще не зарос в центре так всегда внизу там все-таки влага падает вниз потому что в процессе роста он отделяется влага Хотя бы потому, что э, субстрат не стерильный и какая-то, скажем, война все-таки происходит. Но! Очень тяжело мне было уйти вот от такого состояния блока. Сейчас я покажу. Вот. Вот что я имел и очень долго не мог это уйти от этого. Сейчас его открою, я не боюсь инфекции, это проверим. не это все, конечно. Ну вот здесь я вижу, все-таки он пострадал, но э -э по вине субстрата. То есть субстрат не был сделан правильно. Вот от этого состояния, где полблока прорастает или пятны. я на это потратил где-то два года, пока нашел тут те необходимые операции по приготовлению субстрата, вызреванию его, наращиванию полезной микрофлоры. Могу сказать, что вот часть блоков проросла. Вот идет как бы границ. Если он будет перезимой, весной, отсюда пойдет новый мицелий, он врастет все равно, в этот погибший субстрат. Ну, этим заниматься. Не хочется Здесь в теплиц, держать блоки, нельзя. Ну, в таком вот виде, в таком состоянии. Нужно больше затемнения. Я, конечно, мягко говоря, борзею. Ну и нашел естественно.. Попадает. Вот я вынес месячный блок. У меня как бы типа места не хватает. Ну, я уже ни одна сотня у меня их, уже ставить их не буду. А хочется дальше снять. Ну, вот что получает. Готовый блок. Пророс. И, как вы видите, вот пошла зелень. То есть излучение перегрева. Я заимел, так сказать, проблемы. Ну, какая она тут, где она становится, это понятно. Я так делать не буду. Нужно их содержать в нормальном состоянии, не выставлять на жюри. И так далее. В общем, что я могу сказать? Что можно получать субстрат с такими возможностями, где не требуется особых условий для инокуляции блок. Это показывает, так сказать, практику Ну попробую теперь, попробую теперь. Вешенка. Королев. Ну, возможно, этот субстрат, его я изменю. Лузга она вообще не нужна. Просто она пружина. Она добавляет объема, проблем. Она просто здесь не нужна. Это не вешенка, это все лично. Я отказался от нее и не хочу. Больше. Я могу на ней выращивать, но она используется для посадки. То есть никакой стерильности. Вот формочка. Вот она, формочка. Это рабочий объем. Как видите, оно отсюда. Сами понимаете, какие возможности, в принципе, открываются такое обилие зачатков подожду время посмотрим покажу эти мощные такие образования выпуклости да вот что еще интересно блок без добавки а добавка это стены. вот он видно и как сравните, как страдает вешенка от этого всего, и такой шиитаки. То есть он держит это. А вот блок сухой, как бы, вот он мягкий. Этот уже жесткий, более-менее. Это еще мягкий, не Блоки, которые не мы получили добавки просто на одной тирке вот я сделал у них нету зачатку сейчас его покажу вот он вот сделал я 250 Вот сравните этот посажен гораздо позже этот весной еще Ну, видите как видите разницу и узгу добавил все и он так болел по чуть-чуть Но в принципе отвоевал место похолодает он вообще будет нормально но нет питательных веществ нет образования Зачатка грибов. Все, так сказать, э... факт налицо. Ну, в общем, пока все. Будем смотреть дальше по урожайности. И попробую теперь свеженьку. Посмотрим, как она себя поведет. Очень хорошо, что шиитаки не, не плодонос. Ну, бывает там, немножко выбивает. Это у меня... Устраиваю. Зачем в такую погоду жаркую что-то с ними делать? Надо наращивать. Так как он долго растет. Все пока.